Здорово. Ну... Как ты? Ну а мы продолжаем с тобой наш путь бомжа. Время идет, цены на все растут, но у нас на 0.9 сервере так вообще все это дело растет в какой-то геометрической прогрессии. И я понял, что деньги не должны лежать на месте, деньги должны приносить деньги, а значит настало время приобрести новый крутой бизнес. Обо всем об этом мы с тобой поговорим в сегодняшнем видеоролике. Ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере barbihier.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 цены на 0.9 сервере у нас на барвихе Успенске стали просто какими-то катастрофическими. Меня крайне удивляет то, как быстро растет экономика, как высоко и как быстро задирают цены на все топовые безаки, да вообще в принципе на все бизнесы, которые у нас существуют на проекте. 0.9 сервер все больше и больше становится похож на 0.8. За время моего довольно долгого отсутствия, у меня накопилась достаточно большая сумма денег на моем бизнесе, а именно на моем торговом центре. И я понял, что деньги не должны стоять на месте, не должны просто лежать, деньги должны приносить деньги, а значит пришла пора вкладываться. Я успел скопить больше 45 миллионов рублей, изучил рынок и попытался понять, что можно приобрести за данную сумму денег на сегодняшний день. Честно говоря, я был неприятно удивлен, еще пару недель назад мне говорили, что тот же 24 на 7, конкретно финка от 200 тысяч рублей, продается в районе 35 миллионов рублей на сегодняшний день у нас на 0 девятом сервере эти бизнесы стали продавать уже порядка 42 лямов если найдешь за 40 миллионов то это вполне себе достойная цена на сегодняшний день И учитывая график роста цен данный бизнес лично как мне кажется еще через пару-тройку недель будет стоить уже все 50 миллионов и поэтому я решил что пора вложиться пора найти себе какой-нибудь бизнес да и за то время пока он будет у меня на руках также будет формировать. Финка, даже если я в дальнейшем продам его за те же деньги, за которые приобрету сейчас, если это будет очень дорого, то в любом случае я буду в окупе, потому что за это время у меня неплохо так накапают доходы с данного бизнеса. В общем, как я тебе сказал, деньги должны приносить деньги, деньги не должны лежать без дела. Но ну и я отправился на поиски данных бизнеса. К моему удивлению, крайне мало людей готовы сейчас вообще продать какой-нибудь бизнес. Все держатся за эти бизнесы, все игроки уже давно поумнели уже далеко не так, как это было раньше, как это было примерно год назад, когда мы с тобой поднимались на 0,8 сервере, конкретно на перепродаже всех этих бизнесов. Потратив на поиски какого-нибудь достойного бизнеса порядка двух дней, я все-таки списался с одним человечком. Он сказал, что его друг готов продать мне свой 24 на 7 с финкой 200 тысяч рублей в сутки за 42 миллиона. Достаточно долгое время мы с ним торговались и все-таки он согласился отдать мне его за 40, но его друга к сожалению я так и не увидел. Я к данному бизнесу это был конкретно 24 на 7 куба у рынка ждал их достаточно долгое время но на связь его друг так и не вышел после чего мы связались с дамиром дамирка кстати с недавних пор решил отойти от идеи перепродажи всех этих бизнесов и встал на админку в итоге мы встретились еще с двумя парнями которых ты наверняка знаешь это макс чич человек который занимается конкретно перепродажи бизнесов на 09 и Феликс moon Феликс moon мне предлагал продать свое кафе спинкой 180 тысяч рублей кафе которое находится у нас на въезде в Мурина за 36,5 миллионов рублей. В принципе, это было довольно достойно. Хотелось бы, конечно, финку от 200 тысяч рублей, но разница в 20к и в 3,5 миллиона, в принципе, меня вполне устраивала. Но при этом Макс Чеч был готов отдать за 42 миллиона мне свой 24 на 7 с финкой 200 тысяч рублей. Также они думали поменяться между собой с доплатой. Долгое время мы катались, долгое время они пытались что-то решить между собой, но в итоге ни к чему не пришли. Ну и в какой-то момент Феликс Мун Решил, что он больше не хочет заниматься бизнесом. И сделал мне еще небольшую скидку в 500 тысяч рублей. И я забрал его кафешку с финкой 180 за 36 миллионов. После чего мы также с Максом Чечем, торговавшись еще на 1 миллион рублей, решили поменяться с моей доплаты в 5 миллионов рублей. То есть, грубо говоря, 24 на 7, который находится у байкеров с финкой 200 тысяч рублей, мне обошелся на сегодняшний день в 41 миллион рублей. Я хочу тебе сказать, что это довольно немало. Это довольно... Дорого. Я уже неоднократно высказывался по поводу экономики. Я говорил, что игроки сами ее рушат, сами ее убивают в таком быстром темпе. Но, к моему сожалению, выхода другого просто-напросто нет. Деньги лежат без дела, деньги надо вкладывать. И учитывая тенденцию роста цен на бизнес на сегодняшний день, я говорю, еще пройдет месяц и может меньше, может пройдет пару-тройка недель. И данный безак будет стоить уже порядка 50 миллионов. Да и плюс за все это время, пока он будет у меня на руках, он будет приносить мне доходы. Ведь я его купил не на перепродажу я его купил реально пофармить финку я его купил для того чтобы вложить деньги потому что деньги мне капают и так каждый день с моего торгового центра плюс я еще постоянно где-то подрабатываю сейчас у меня в планах фармить финку продолжать работать на разных работах я решил устроиться в мчс все расхваливают данную работу я не решил пойти путем опять инкассатор вор рыба я решил немного изменить свой путь и попробовать что-то новое попробовать поработать в организации прокачаться там поднять свой ран и посмотреть, какую максимальную зарплату мы сможем выжить, состояв в данной фракции. Ну а что касаемо бизнесов, посмотрим, как будет строиться экономика дальше. Скорее всего, рано или поздно я его, естественно, продам, соберу всю финку накопленную, добавлю и возьму уже себе какую-нибудь АЗС. Ну а на этом у меня для тебя пока что все. Спасибо тебе, что ты заглянул. Спасибо тебе за просмотр. Ну а если тебе по каким-то причинам нравится мои видео, нравится